Привет, друзья! Сегодня покажу, как очень просто сделать начинку из персиков для тортов, для десертов. Эти персики не получаются слишком мягкие, они вот еще вкуснее, чем получаются покупные в банке, консервированные в собственном соку. Они прекрасно держат форму, их можно нарезать лайсиками, можно кубиками. И, конечно же, добавлять их любимые десерты и для украшения, и просто для вкуса, и в разные рулетики заворачивать. Для начала я взяла два крупных персика. Желательно, чтобы персики были плотные, не сильно мягкие, не сильно спелые. Если они будут чуть-чуть недозрелые, такие уверенно тверденькие, это вам даже на руку. Их, конечно же, нужно очистить от кожуры и убрать косточку. Затем разрезаю на произвольные вот такие вот дольки, где-то по сантиметру, ширину каждая долька. И пересыпаю сахаром с ванильным сахаром. На два крупных персика я взяла 3 столовые ложки с горкой сахара, добавила чуточку ванильного сахара. И оставить эти персики нужно перемешать и оставить минут на 15-30 для того, чтобы они начали пускать сок. Чтобы они у нас изначально не жарились в кастрюльке, а уже как бы томились. Поэтому оставляю их на минут 20-30. Вот столько сока они за это время у меня пустили. Бывает меньше, бывает больше. Все зависит от сорта и ваших персиков. Затем отправляю их на огонь. И после закипания с каждой стороны они у меня вот так вот карамелизируются. Где-то около 2-3 минут с каждой стороны. Когда перевернула уже все персики на вторую сторону. Повторю, желательно, чтобы каждый из персиков лежал в сиропе. Добавляю кусочек масла. Растапливаю это масло в карамели. Так как сироп у нас уже испаряется и получается такая себе карамель Аккуратненько перемешиваю Персики до этого момента не должны у вас начать развариваться Они должны еще хорошенечко держать форму Они у вас потом станут еще немного мягче Затем Сливаю персики и сироп в отдельную емкость и желательно немножечко утрамбовываю для того, чтобы сиропом полностью покрывались персики. И отправляю их остывать, минимум желательно часа 3-4, для того, чтобы они настоялись в этом сиропе, а можно оставить на ночь. И получается вот такие вот красивые, блестящие и очень вкусные. У них... Эм... Аромат становится более насыщенным и благодаря маслу такой нежной сливочной ноткой это очень вкусно, правда, и для начинок, и просто так покушать, и для украшения. Обязательно попробуйте, это просто, сейчас персики везде продаются, поэтому дерзайте. С вами, как всегда, был Кекс, друзья, до новых встреч, пока-пока!